Пояс Ривана пал, и это привело к появлению новых тамплиеров. Однако ситуация с толдаримами по-прежнему беспокоит меня. Мы пошли на риск, связавшись с Салараком. Тассадар, друг мой, как бы ты поступил, а ты, Сиратул, позволил бы мне это сделать? Но ответ не важен. Если с помощью этого союза мы сокрушим армии Амуна, то он необходим. По-видимому, мы не увидим в компании Оракулов. Я не знаю, когда Оракулы появились вообще в Старкрафте. Возможно, это уже было после того, как вышло Легаси Овзаводит, но по-моему нет. Потому что... Хотя хрен его знает. Что-то я слышал о том, что да, вроде как сначала Оракулов не было, они только потом были введены в мультиплеер. И потом их начали использовать массово вообще все протосы. Потому у нас здесь есть только излучатель пустоты. Ну ладно, давайте посмотрим. Целая армада. Флот смерти под началом Амуна призваны истребить все живое в этом секторе. Нам следует поторопиться. Ракшир, ритуал захвата власти через поединок, не терпит спешки. Он требует тщательной подготовки. <coughs> Мы на орбите враждебного мира и на мушке у целого флота. А ты говоришь о подготовке? Я собираюсь занять место Малаша. Правителя целого народа и ты мне поможешь. Взамен талдоримы выйдут из войны. Таков уговор. И для этого нужно соблюсти все традиции. Это Надо убить какого-то Надо уничтожить малыша. Малышка. Ладно, давайте поговорим. Я хочу узнать больше о Ракшир в вашем ритуальном поединке. Чтобы понять Ракшир, ты должен вначале осознать суть цепи Вознесения, которое ведет к Амуну. Каждый из нас связан его волей и волей того, кто стоит над нами. Однако, существует способ вознестись. Клинком и кровью любой Талдарим может подняться на ступень выше своего текущего круга. Посредством этого ритуала отбираются те, кто достойны Вознесения. Те, кто смогут исполнить волю Амуна. Значит, Малаш — сильнейший представитель твоего рода. Так считают. Но он еще не вступал в схватку со мной. <связь> Извините, пожалуйста. Так, давайте еще поговорим с Караксом. Я изучил толдоримские боевые машины. Они полностью повторяют технологии Халаев. Единственное отличие – используемые в материалы. Так это им удалось. издавно ходили легенды о кораблях, не вернувшихся из космоса. О пропавших флотилиях. Я слышал эти легенды. О яростных призраках прошлого, которые выжидают удобного момента, чтобы напасть. Представь, что все это время мы... Сами того не зная, воевали против Толдоримов. Это бы многое объяснило. Незавидная судьба. Не знать радости собственных изобретений, воруя чужие. Это просто жалко. Жалкое зрелище. Артанис, золотая армада опустошает Сектор. Я знаю, что в открытом столкновении мы не выстоим. Но это нужно прекратить. Я многое понимаю в действиях талдаримов. Их рвение. Стремление услужить своему богу. Чего я не понимаю, так это почему Амун так просто решил отвернуться от своих верных союзников? Почему, несмотря на их абсолютную преданность, Амун решил ими пренебречь? Он не остановится ни перед чем Артанис? И горькая правда состоит в том, что ему не нужны союзники, кроме гибридов. Он считает, что прервет цикл насилия, а на самом деле принесет лишь вечность ужаса. Ему так нравятся гибриды. Так зачем ему всякого рода тираны, протасы, зерги? Мог бы просто одних гибридов. Развивать там. Потому что гибриды, они.. Ну а в чем их плюс? Они, получается, не. Не чувствительны как разного рода моими... моим способностям. Плюс они очень мощные, видно, что прямо уничтожить гораздо сложнее, чем обычных тиранов или протасов, или зергов. Такие вот дела. Ладно, переходим на мостик. Давайте начинаем задание следующее. чтобы приготовления были завершены в соответствии с древними предписаниями. Собери воинов. Малаш наверняка попытается вмешаться. Малышка попытается вмешаться. Что мы здесь делать будем вообще, интересно. По-видимому, мы будем уничтожать малыша, когда он будет стоять у какого-то портала. Мне так кажется. Это стражи малаша. Убейте их, чтобы я смог приступить к ритуалу. Если так нужно для дела. Смотрите, что это за туман? <клес> Тирозин. Он периодически поднимается из недр слейна и приближает нас к пустоте. Пока гас на поверхности, войска Амуна могут переходить в наш мир. Здесь они не обладают всей мощью, но все равно их надиск будет безжалостным. Мне казалось, ты говорил о верной победе, Авара. Ты ведь любишь трудности, разве нет? Хорошо, мои войска нападут на стражей, когда поток газа ослабнет Пока все заполнено тирозином, нам придется держать оборону. Ну давайте, давайте, давайте Так, я сегодня поставил Скоро Тирозин поднимется на поверхность. Будьте на чеку. Я в наши звездные врата теперь могут вызывать излучатели пустоты. Они идеально подходят для перехвата врагов в бою. Отлично. Они нам пригодятся. отворятся скоро сюда прибудет армия муна так что у меня здесь рабочий делать Что-то медленно все, как-то мне кажется. Что то со скоростью стало? Или мне кажется? Давайте поставим просто быстро. А, окей, тут либо быстро, либо очень быстро. Но то, что быстро, мне вообще не нравится. Какая-то медленно получается. Брат, видимо, что вы завершено. Там, кстати, да, я же убрал теперь. Надо самим газок добывать. Так. Ой, пробудился. Стража охраняют святилища. Пусть их смерть будет медленной и мучительной. Так. Мои воины никогда не забудут о чести, даже сражаясь за тебя. Так или иначе, сначала нам нужно укрепить защиту. Ну да, защиту было бы неплохо укрепить, потому что, видим, меня постоянно атакуют. Я направляю свет. На... Воин пробудился. корабли толдаримов в этом регионе они перевозят саларит не думаю что аларак будет возражать если мы избавим их от лишнего груза да я тоже так не думаю так давайте пока укрепляем позицию остановка времени есть возможность Так, слушайте, а у меня этот дотянется, да, дотягивается. Нормально. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Ч-то как-то медленно, давайте быстрее добывать. Не хватает минералов. Чем что нужно? Кайдерин и у монолит сколько стоит, б твою мать. Не хватает минералов! Я сейчас укреплю эту позицию, пойду вниз и скажу. Здесь по полю что есть. начать приготовление к чему приготовление атаковать да <соединяющие> когда туман <соединяющие> появится а давайте атаковать когда туман есть вот так <соединяющие> так там, слушайте, изучение. А, идет, нормально, ну, <клышко> Нужно было бы еще одно оружейно поставить. Опа, опа, опа, опа. <плышко> они теперь с другой стороны идут. Они с двух сторон идут, даже, защиту смотрите все равно как и Кайдарину, походу, монолит, потому что они все равно проходят. Воин пробудился. База атакована. На наши зомби напали. База Войска луны исчезли. Пора атаковать стражей. Жестко не, атакует, когда... не, а? Узри, не Воин Твою мать. Иерарь. К нашему Нексусу направляются корабли долдаримов. <coughs> сбить их! Вот так. Что сделать, сбить? Сейчас, беспилотник выслал. Не хватает минералов. Аси-130 вылетел. Не хватает минералов. Не так, не они минералов. сюда пойдут. Ты, сука, он еще там призник поставил. Расстояние к Эдарины очень далеко, да? Это очень хорошо. Воин пробудился. <связывая> <связывая> Я здесь, среди теней. Не хватает минералов. Я... ⁇-⁇-⁇ Так, нет, запиливать я, конечно, не буду. Что бесполезно. Артанис, дума сгущается. Самое время тебе начать приготовление готовлю я уже самое время начать тебе приготовление да когда уже начинается все вообще великолепный он умеет виду типа на потом уже приготовить войска уже чтобы потом атаковать или чё, непонятно на я чувство я даже не смогу отбиться все равно вот так легко кайдарин его монолит мне не поможет сильно войска придется задействовать еще и какую-то способность наверняка но кстати можно было бы это сделать Жестко такое. Очень жестко. Можно было бы до да, арахонтов еще вызвать собрать армию Средь конец! Не бойся смерти. Бойся... Бойся... Это не конец! Но начало. Корабли противника направляются к нашему нексусу. Отступаем. Враг познает нашу ярость. Ой. Я здесь, среди теней. дальше не было кайданный кайданный кайдаринный монолит можно было поставить ага надо спинчик больше. база атакована сушки а можно переманить да можно переманить Ну-ка, кого-нибудь еще тут поинтереснее можно взять. Сделать. Ладно, давай ты. Нужно построить. Требуется больше виспена. Требуется больше веспена. Виспена больше требуется. Требуется больше веспена. Пойдемте наверх тогда. Лучше здесь разобраться. Так, ага, вот. Еще, еще, блин, глазами найти не могу даже. Среди этого количества. Башины всяких разных. Хрен поставишь его куда, блин? Он занимает место дофигище. Ну, сюда поставлю, в итоге у меня получается один выход будет. Ладно, хрен с ним. А, отлично. Хрен с ним. Нет, не получится, хрен с ним. Здесь выйти сможем. Твоя воля. Закон. Мы слышим тебя. Мы все ближе к пустоте. Готовь воинов. одна база как мы видим давайте возвращайтесь домой стойте здесь тогда если вы не можете пройти там полная боевая выкладка ой ой ой ой, -ой, -ой. а кстати нельзя переманить до да, архантов Блин, надо было. что-то эту побольше. закрепления не разряжается из-за этого вот получается такая фигня что как так недостаточно значит у кого-то энергии достаточно надо меньше пить ни на кого нельзя что ли накинуть куда хотя бы эф? Так, все, пошли в атаку. Я сейчас играю не в Доту. Чиротина, <связывается> Артанис продолжая ходу. Ладно, я понял, что ты имеешь в виду не сейчас. Ну, вообще я в Доту не играю. Я только ее смотрю. <связывается> так, ставим, ставим, ставим, ставим пойдемте давать вот так же. у меня есть да опустошители я здесь среди теней полношу этих нельзя переманить жаль мы служим более владыки улучшение ой-ой-ой корабли противника направляются к нашему нексусу это нехорошо Ты слабее или он сказал, он мне показался сильнее. Если он сказал бы сильнее, но я бы, наверное, не понял бы правильно. Спасибо за комплимент, если он сказал, так. Еще один страж, мау. Завораживающее зрелище. Если тебе так это нравится, может поможешь нам? Ты же понимаешь, что мне надо беречь силы для боя с малашем с малышкой так тут у меня база нормальная тут не надо забивая на это полностью о, -о, -о! блин не, не смог что там происходит сколько там? А -а -а -а. В итоге он сломался, да? Я его переманил и он сломался. База Сука, хорошо, они погасили. <реку> так, слушайте, а мне теперь же надо вот эту еще точку оборонить. Наверное, я так думаю. Но я здесь понаставлю так затравочку сделать чтобы если что они нападут то по крайней мере не прорвались тогда теперь сюда еще ты чувствуешь это тиросин жаль что у тебя не будет времени им насладиться армия омуны идет за тобой на да, команд что ли что-то получится Все-таки они нападают, да, как обычно. Ничего не поменялось у них. здесь да здесь они нападать не будут походу. ходу нужно оборонять эту главную базу <связать> или все-таки нет смотрите они просто мимо проходят ага ни хрена Опа, надо перекинуть рабочих База атакована. Ну они немножко ломают, они как бы не полностью только один. Узри силу избранных. Я не буду служить тебе вечно. Да все, теперь я не боюсь тебя. Корабли противника направляются к нашему Нексусу. У меня уже тут такое укрепление, что хреново разобьешь. Ах ты, сука, он с другой стороны сейчас нападет. Не там, где я ожидаю. Оп-оп-оп, призму забирайте. Отлично. Хотя смысл тогда у меня от этой призмы, да, если я не буду ее использовать. А хотя почему бы и не использовать ее, чтобы давайте, давайте, проконсультировать свои войска. Так, ну что там? пойдемте давайте в атаку Согрение так ждёт. нет я здесь уже был вот сюда на ну, дыма туман сгущается самое время тебе начать приготовление Точно я ошибки их не могу убивать Все-таки сломали мне призму Искревление служить меня в так сказал кого-то, не знаю, его раб там, личный так, слушайте, а это мне не нравится тема все, ничего значит, хорошо Фу, ну, блин так забавно прозвучало Постоим здесь, давайте-ка. А вот это вот... Ну, в принципе, он будет помонтировать постоянно. Все, закончилось. Ладно, придется это использовать, да? Так, слушайте, еще летят. Охрену. добивать наверное. Хонтов целая куча. Теперь у тебя. Благодарю, Иерарх. Я содрогаюсь от мысли о том, что они сыграют. Давайте уже с этим соларидом. Хрен с ними уже. Мы сейчас уже так выиграем. сломать аларак сосед... ты, ты идешь навстречу смерти темный бог уничтожит тебя я по горло насытился его ложью О, это вся драка не были частью ритуала но обязательно помогли бы малашу и мне хотелось чтобы они умерли себе. час пробил малаш слушай меня я вызываю тебя на ракшир сразись со мной согласно нашим законам или умри как трус сойдемся в битве на заре я отвечу на твой вызов на заре у старого дуба да Используют только ножи там не знаю палки заточки точнее использовать наоборот нельзя Запомни одно. Тамплиеры — не бездумные орудия в твоих руках. Мы здесь не для того, чтобы убивать твоих врагов подложными предлогами. Обманешь меня снова, и нашему союзу конец. Смерть стражей Малаша позволила достичь нескольких целей. Когда в пойдет, пойдет? никто не воспротивится моей власти. Впервые за много лет я близок к победе. Я чувствую его беспокойство, Арнас. Он знает, что я иду. Малаш? Амун. Дыхание жизни помогло мне увидеть истину. Да, я чувствую его ярость. Он знает, что я его не боюсь. Знает, что через Халу ему не подчинить Талдоримов. Я обращу избранных против него. Ты еще не выиграл, Аларак. Не позволяй Тирозину затуманить твой взор. Это сражение тебе еще только предстоит. Я уже победил. Я тысячу раз видел внутри взором, как наношу последний удар. Твоя самоуверенность лучший союзник твоего врага. Не позволяй ей помочь, Малашу. Слова привыкшего к поражениям. Не позволяй малышке завладеть тобой. Боевые единицы наших новых союзников. Да, да. Давайте посмотрим, сколько тирозин у меня теразином Салорита. <смех> я уже тоже затуманил а у меня разум теразин так ну что солнечная бомбардировка лучше вас создание нет там, он, наоборот лучше вас вот я хотел посмотреть пожалуй не буду этого делать потому что получается надо Нужно, получается, отменить остановку времени. Остановка времени мне в прошлой битве очень сильно помогла. Давайте-ка орбитальный ассимилятор возьму. Потому что, получается, ну, быстрее экономика, я смогу раскочегарить. Не надо будет рабочих тратить на добычу без пена. Каракс ключ! Реагирует. по-видимому, на потоке энергии пустоты на поверхности планеты. Я наблюдал подобное на Ульнаре. Должно быть, тирозин напрямую связан с пустотой. Талдаримы называют его дыханием жизни. Они считают, что поглощая его, могут обращаться напрямую к Довольно условное утверждение, но его нельзя полностью отметать. Свойства этого вещества указывают на то, что оно может происходить из иной Вселенной. Возможно, поэтому оно для них священно. Они ищут богатые тирозином планеты, чтобы превратить их в святилище своего Бога. То, что мы нашли это место — дар судьбы. Если ключ реагирует на тирозин так же, как на энергию пустоты, я смогу использовать этот газ чтобы испытать возможности артефакта. Возможно, проведение еще не покинуло нас. Нужно сохранять веру. Я предпочитаю результаты, Иерарх. Мощь Амуна превосходит возможности даже королевы клинков. Мы должны действовать наверняка. Действуйте наверняка. Штурмовые корабли готовы к инспекции. О, материнский Мы корабль. силы. Материнский корабль, который делает невидимым войска, которые находятся под ним. Плюс еще он... Ни хрена, он тут вообще еще может выносить от войска противника так жестко. Или подождите, он только здесь и атакует, походу. Жесткий материнский корабль, походу, это не тот, который был в, в, в, в оригинале, да, в мультиплеере. Оглушает противника черные дыры, термо, термальные лучи наносят урон на земным целям на одной линии. Может быть активен только один материнский корабль, но, ну, е Один материнский корабль не, не сделает шороха особо. Хотя авианосец, ну, надо авианосца нанимать Я что-то как-то не нанимал в прошлом сражении, надо было это делать Оставлю авианосец, надо будет в следующий раз нанять по-любому Еще одна осталась ветка, которая не, это, не появилась Во всех предыдущих войсках уже давно, да, появились веточки? Да, нет, кстати, вот темного архонта нету еще третьей ветки или она вообще и не будет, наверное, да? Вы помните, больше зданий? Ну нет, типа будет, когда-то. Ладно, оставлю тогда. При непрерывной атаке наносит урон нескольким целям. При непрерывной атаке. То есть надо... Атака, чтобы шла некоторое время, да? Чтобы она дальше продолжалась. Интересно, какой урон второй второстепенной цели идет? Но, видимо, на самом деле очень небольшой урон. Да, совсем, наверное, маленький урон, потому что пилон даже и близко не сломался. Парада Курал. Фокусировка на одной цели повышает урон и дальность атаки. Ну, давайте оставим это, наверное. Цель Вознесения. Отвратительная традиция. Когда-то икхалаи думали также о пути тени, которые практикуют неразимы. Это несопоставимые вещи. Наше общество никогда не основывалось на... В основе их организации — железная иерархия. Служение вышестоящим и непрерывное укрепление связи с самим Амуном. Но ведь их удерживают обманом, матриарх. Они не знают ничего иного. Как же они изменятся? Когда-то наши народы тоже относились друг к другу с ненавистью и недоверием. Да. Мы считали ваши ритуалы варварством, а вы видели в нас только жестокость. Так же сейчас происходит и с Талдоримами. После того, как мы уничтожим Амуна и откроем правду о его предательстве... Они станут искать свое истинное предназначение. Свой будущий путь. Это прекрасно. Войска Муна меняют позицию. Самое время атаковать. Малаш показал себя могучим вождем. Это так. Поэтому победа над ним будет особенно сладкой. Многих ли ему удалось победить в ходе ритуала? Бесчетное число соперников. Он поднялся по цепи Вознесения, безжалостно уничтожая всех на своем пути. Будто его благословил сам темный Бог. Он получил прозвище «Клинок Амуна». И тем не менее ему бросали вызов. Таковы наши обычаи. И с каждым побежденным он расправлялся с особой жестокостью. Малаш любит оставлять своих противников полуживыми и наслаждаться их страданиями. Аларак, я начинаю беспокоиться. Спокойствие. Это сказка для юнцов, не готовых к боли и испытаниям реальной жизни. Оставь меня. Мне нужно подготовиться.